Мне мой персональный коуч по паблик-спикингу задавал вопрос «Алена, зачем ты хочешь выступать?» Я что-то отвечала, она не принимала я опять что-то отвечала, она опять не принимала. И в какой-то день на втором нашем занятии с вопроса, началась наша встреча с вопроса, «Алена, ты придумала, зачем ты хочешь выступать?» И я, не задумываясь ни на секунду, сказала, потому что мне есть что сказать. Друзья, мне правда есть что сказать. За 6 лет работы в развитии управленческих навыков топ-менеджеров страны Накопилось очень много историй, о которых я сегодня хочу с вами поделиться. Неспроста тема моего выступления «Ответственное лидерство» — это глагол. И прежде чем я расскажу о основных смыслах ответственного лидерства, я хочу рассказать краткую историю своего рождения. Я родилась, чтобы побеждать. Я родилась... Когда моя мама была на 28 неделе беременности, ей тогда было 16 лет. Мой вес при рождении составил кило 600, мой рост 32 сантиметра. Мы родились в 6 утра, Советский Союз. Признаков для жизни не было у обоих, ни у меня, ни у мамы. И тогда врачи нас так и оставили в родзале умирать. Когда пришли новые врачи на пересменке, они очень сильно удивились, что мы обе еще дышим. И тогда все закрутилось, завертелось, барокамеры, искусственная вентиляция легких, искусственное скармливание через зонт, и Я выжила. Я могу твердо сказать, что я боец за жизнь от рождения. И я, правда, могу сказать, что родилась для того, чтобы побеждать. А еще я хочу сказать, что пока ты дышишь, ты способен на многое. Но теперь к теме моего выступления. И первый смысл ответственного лидерства... Он лежит в способности и умении действовать. Он лежит в способности и умении доверять то, с кем ты работаешь. Мне повезло с людьми, которые меня окружают. И люди, которые часто со мной общаются, они говорят, «Алёна, ты очень сильно вдохновляешь. Ты наглядный пример того, если ты чего-то очень сильно захотела. Вся Вселенная способствует тому, чтобы ты это получила». Ответственное лидерство для меня в первую очередь лежит в миссии. Я вам хочу рассказать одну историю. В прошлом году мы привозили Брайана Трейси в Казахстан. Когда мы накануне его встречали в аэропорту, Брайан Трейси был после очень длинного перелета, он прилетел со своим сыном Дэвидом, но абсолютно неспособный к самостоятельному передвижению. Он был в инвалидном кресле. Когда мы приехали в отель, он попросил пригласить врача. У него обострилась подагра. Мы полночи возились с Брайаном Трейси. И в какой-то момент мы подошли к Брайану и очень вежливо поинтересовались. «Брайан, возможно, нам стоит отменить завтра мероприятие. Мы найдем, что сказать 700 участникам» но мы очень сильно переживаем за твое здоровье. На что Брайан не просто ответил, он начал на нас орать. В прямом смысле слова – орать. У меня болит голова, не голова, а ноги, поэтому я буду выступать. Самый распространенный вопрос, который мы слышали в кулуарах, потому что Брайан даже не смог самостоятельно выйти на сцену, его выносили два охранника вот так вот на сцену, садили в барный стул, представьте себе, да? Он выступал полтора часа, его точно так же снимали и уносили в гримерку, где с ним работали дальше врачи. Самый-самый популярный вопрос в куларах – зачем, будучи мультимиллионером, 74-летний Брайан Трейси продолжает выступать? Зачем он это делает? Неужели ради гонорара? Неужели ради денег? И… Все сомнения у участников отпали сами собой. Ровно тогда, когда Брайан вышел на сцену в пятый раз и экстра дал еще 90 минут контента для участников. И когда за закрытым ужином у меня уже была возможность более близко спросить у Брайана, «Брайан, зачем ты это делаешь?» А он сказал, «У меня есть миссия». У меня есть миссия в этом году воспитать 100 миллионеров. И пока я жив, я буду передавать свои знания. Друзья, мне кажется, эта история очень сильно демонстрирует о том, что такое ответственное лидерство через миссию. Я не могу поделиться еще таким опытом, как Брайан Трейси, но я неустанно на протяжении шести лет занимаюсь тем, что формирую культуру управленческой зрелости в Украине вопреки всем обстоятельствам. Второй смысл ответственного лидерства — он лежит в способности рисковать. И здесь тоже не обойдется без истории. Вы все помните 2014 год, Майдан, события Майдана, февраль месяц. А у нас накануне мероприятие, к сожалению, уже с спокойным спикером Ричардом Дэни, но это британский гуру был, мы точно также встретили его из аэропорта. Мы приехали в отель, поселили в отель, стандартный процесс, монтаж, подрядчики. Мы вернулись в офис, а у нас команда говорит, более сотни человек перезвонили и спросили, а будет ли завтра событие, потому что события мы проводили 19 февраля. Мы, как организаторы, отрезанные от внешнего мира, практически э, не понимали, что происходит. Мы заглянули в интернет и увидели, мосты стоят, метро перекрыто, ничего не работает. И тогда мы позвонили Ричарду в отель и спросили, «Ричард, что мы делаем? Давайте отменим мероприятие». И здесь нужно отдать должное поддержке этого спикера, потому что он сказал, что я завтра в любом случае буду выступать. Даже если придет 20, 30, 40% людей, я буду выступать. Но если не придут люди, я обязательно прилечу еще раз и без оплаты какого-либо гонорара проведу свое выступление. Конечно, такие слова поддержки были очень важны для нас. В тот период отменились все концерты, отменились все премии, отменились все различные события деловые, проходящие в Киеве. Но мы не отменили события. Наши гости приехали на регистрацию мероприятия еще до начала мероприятия, а в 9:30 к моменту вступительного слова в зале сидело уже 95% заявленных участников. Обычно мы выдыхаем после вступительного слова как организаторы. Но в данном случае мы выдохнули после первых трех минут речи Ричарда. Он сказал следующие слова: Я понимаю что вы сейчас находитесь в очень тяжелом положении. Я не прилетел к вам с Британии, в которой всегда было прекрасно, всегда было все хорошо. Я жил в Иране, я жил в Ираке, я знаю, что такое военные действия. И сегодня я хочу пожелать каждому из вас сосредоточиться на тех вещах, на которых вы лично можете влиять и действовать. Так и мы тогда сосредоточились на тех вещах, которых мы можем влиять и действовать. Мы рискнули, мы провели это мероприятие. И с тех пор безупречная репутация как групп на рынке, она такая, какая она есть сегодня. Именно способность рисковать демонстрирует то, что мы сегодня можем рассказать уже со сцены спустя три года. Более того, я расскажу еще о том, что влияет на ответственное лидерство. И я считаю, что третий смысл ответственного лидерства, он в изменении масштаба мышления. И неважно, на каком уровне ты зрелости, какой масштаб твоего бизнеса. Ты представлен сегодня в одном городе, ты представлен сегодня по всей Украине или у тебя уже есть международный бизнес. Я считаю, что масштаб мышления ⁇ это та мышца, которую можно тренировать всегда и неустанно. Я вас сейчас попрошу просто в своих блокнотах записать цифру 300 тысяч. Никакого подвоха абсолютно, просто запишите цифру 300 тысяч. Раннее утро мы с партнером сидим завтракаем. Представьте, у нас сырники на столе, все тепло. Теплый кофе с молоком. И в этот момент мы почему-то решили посчитать бюджет мероприятия, чтобы принять решение, проводим мы его или не проводим. Мы взяли салфетку и начали на ней писать. 0,3 плюс 0,7 плюс 2,2 плюс 2,6 плюс 1,2 плюс 0,3 плюс 0,7. Это был бюджет проекта. Мы подвели черту, и у нас получилось 7,8. 8 миллионов а теперь пример этой истории в чем потому что все что меньше миллиона это 03 это не 300 к как кто-то из вас возможно записал это даже не 300 и три нуля это 03 миллиона это то что э, в секунду перевернула мое мышление и я поняла что вот такой элементарный, наглядный, простой пример от 300 тысяч, которые мы обычно привыкли видеть вот таким большим масштабом, мне эту цифру перевели вот в такую маленькую 0,3 миллиона. И именно изменение масштаба мышления влияет на то, чего ты можешь достичь в этой жизни. Я также хочу отметить, что четвертый смысл ответственного лидерства — это в действиях. В 2015 году, когда приезжал Ричард Брэнсон в Украину, у меня гости наши, которых мы приглашали на этот ивент, задавали один и тот же вопрос. «Алена, если я услышу Ричарда Брэнсона, я стану таким же локальным вёрджином? А если я приду на мероприятие и куплю платину билет с фотосессией с Брэнсоном, я стану украинским вёрджином?» Я говорю, друзья, можно, конечно, купить билет, но, в принципе, достаточно купить книгу, к черту все, берись и делай. Прочитать эту книгу, подчеркнуть важное, перечитать важное и пойти и сделать. Но можно, в принципе, даже и книжку не покупать. Главное делать. Делать со страстью, делать с душой и делать так, чтобы тебе всегда аплодировали и завидовали конкуренты. Пятый смысл ответственного лидерства для меня – в силе простоты. Мероприятие, на котором мы познакомились с Кевином Гаскеллом, также выступал Маршал Голдсмит. И после своего выступления он подошел ко мне, была вместе со своим партнером Катериной, и он сказал две простых вещи нам практически на ухо. Все самые важные и главные события в жизни, они всегда простые но они никогда не бывают легкими. Это та самая сила простоты, о которой мы всегда забываем. Но это то, к чему я вас всех призываю. Находите простые вещи, радуйтесь им. Находите простые решения, внедряйте. Находите простые идеи, достигайте. Сила простоты — это то, что помогает нам. Опять-таки, достигать большего. И если бы сегодня меня попросили дать семь советов себе 20-летней девочке, я бы, наверное, сказала, неустанно, непрерывно развивайся у тех, чей масштаб тебя вдохновляет. Сегодня я с гордостью могу сказать, что я не только учусь этих спикеров, у мировых спикеров, я и дружу с ними. У меня есть, конечно, прекрасные привилегии – взаимодействовать с такими, как и Брайан Трейси, с такими, как и Джон Шоул, с таким спикером, как и Радислав Гандапас. Он является мой друг, учитель, наставник. И благодаря таким людям я могу достигать большего и расти. Если бы мне сказали дать еще второй совет себе 20-летней девочке, я бы сказала, что чем больше ты будешь прикладывать усилий, тем больше тебе будет вести. Только действия порождают результат. Третий совет, который я бы дала себе — мечтай. А если мечтаешь, то по-крупному. Но, правда, потом не забывай... Э, нас пишут, да, я хотела сказать другое слово — действовать. Пятый совет, который бы я себе дала — это чаще загоняй себя в угол. Потому что только в неопределенной... В ситуациях, только в непонятной ситуации ты находишь неординарные решения. Global Inspiring Forum не был исключением, когда мы загнали себя в угол. За две недели до мероприятия ааа... мы даже задумались над тем, чтобы его не проводить. Вчера впервые за шесть лет нашей деятельности мы в аэропорту не встретили спикера. Вчера наш первый спикер, к сожалению, не приехал тем рейсом, о котором мы знали, и который был запланирован в нашей полетной карте. Мы правда стояли в углу, потому что, встречи, приехав в аэропорт и прочитав надпись рейса, мы прождали еще час, а спикера не было. Мы позвонили спикеру по телефону, его телефон не ответил. Мы позвонили в Turkish Air Lives. Нам в Turkish Air Lives сказали, что такой пассажир на рейс не зарегистрирован. Мы позвонили в другую авиакомпанию для того, чтобы узнать, а вылетел ли этот спикер с Сингапура в Стамбул. В этот момент мы дозвонились с супруги спикера, которая сказала: он улетел в Стамбул. Нас правда это успокоило, но только рейс уже прошел, а спикера нет. И тогда мы загнали себя в угол и включили фантазию и способность через Google искать информацию, каким же образом еще наш спикер мог лететь к нам в Украину. И благодаря способности Google, как мы всегда говорим, с Google мы превосходны, мы нашли, что ближайший рейс из, там, из Сингапура в Украину был через Доху, который ровно через 45 минут будет в Киеве. К этому времени нам уже позвонила супруга спикера и сказала, что Фредерик летит через Доху, и он будет через 40 минут в аэропорту. Но в тот момент, когда мы стояли в том углу и не понимали, что делать, как проводить завтра мероприятие, если первого спикера по планингу нету, мы нашли много решений, чтобы понять, где же наш Фредрик Харрен. Я могу сказать, что для того, чтобы достигать, нужно, правда, полюбить самолеты. Я одна из тех сумасшедших, по-хорошему сумасшедших, кто в прошлом году совершил 140 перелетов за 10 месяцев. Это был тот период, когда мы проводили проекты за пределами Украины. Это был тот период, когда в понедельник утром я в 4 утра уже вылетала в аэропорт. Это был тот период, когда каждый четверг я возвращалась в Киев домой. Это был тот период, когда люди приходили ко мне на собеседование и говорили, час-десять мне в офис к вам очень долго ехать. Я говорю, а я добираюсь в офис двумя самолетами. Следующее, что я бы себе пожелала бы и посоветовала, будь результатом своих решений, а не обстоятельств. И самое главное, и самое важное — Пока ты дышишь, ты способен на многое.